Моя душа, пленённая тоской В них горькое находит наслаждение. Не час лети, не жаль тебя, исчезни в тьме пустое привидение. Мне дорого любви моей мучение, пускай умру, но пусть умру.